Итак, я участвую в номинации «Общественник года», а значит, я должен быть одинаково хорошо развит во всех областях, от творческой до научной. И знаете, что я понял? Чтобы быть не похожим на других, тебе должна быть своя изюминка. Я являюсь губернаторским стипендиатом, обладателем Кубка «Умника», руководителем проекта «Блогера Аграрного», двукратным обладателем медали «Слава и гордость университета». Организатором форума МАШУК, лектором школы-актива университета и других различных мероприятий городского, краевого и российского уровня. Моя следующая цель – политика. Первый шаг уже сделан. Я являюсь молодежным министром спорта Ставропольского края при молодежном правительстве. В общественной деятельности важно быть хорошим организатором. Я руководитель проекта «Школа личностного роста», в котором команда опытных трениров проводит мастер-классы, знания и навыки которых необходимы в жизни. Успешный человек не может жить без спорта. Я являюсь победителем Кубка первокурсников по баскетболу. Самым значительным барьером является страх перед неудачей. Я Шабанов Роман, и я верю в себя.